Hello, my friends, с вами снова Vegas Show И сегодня мы продолжаем проходить Half-Life Source Я хочу себе голову отрубить этим вентилятором но не получается Я снял первую серию по этой игре И следом записываю вторую Потому что хочу, как бы, ну, хотя бы две серии записать И все. Ну давайте познакомлю вас с новым противником Знакомьтесь, это Хаундай Это, если что, его глаза вот это вот все Маслины, да? Которые лежат в апельсине. Вот какие ассоциации. Вообще он на пса похож, как бы. Все говорят, это инопланетная псина. О. А что ты тут спрятался? Че на не помог? О. Хоть что-то вернули от него. Еще, можно? Остальное оставьте себе, пожалуйста. Пойдем со мной. Увидишь, ты один отважный остров, ученый. Ладно, уже петь это не буду. Хаундай нафиг. Как я их. О! Джимен. Они атакуют, короче, гиперзвуковой атакой, или как это говорится? Ой. Не ожидал. Что, получается, я первую серию записал, я еще не знаю, каково ваше мнение об этой игре. Буду. Вы за то, чтобы я прошел всю серию Half-Life а до конца или нет. И. О, о-о-о. Что? Что? Где? Че? А что а в смысле? Тут. Че, ученый? Я слышу просто звуки ученого. Может это специально по скрипту сделано, не знаю О, кстати, это можно взорвать Если денджер, то Бабах, бабах, бабах Только, к сожалению, зомбаков не взорвал Куда идти? В пути много? В Half-Life в пути много будет? Если честно Ой, ой, you... берегись Берегись Фух Все, спас тебя, дружок Пирожок Дружочек, пирожок. Эх, бедные ученые! Они всегда страдают. О, здрасте. Ты что, себе новый дом нашел? что нравится тут жить? Сколько платишь? Ой. Как бы ты тут внезапно, если честно, оказался. А, он спокойно прошел, а я вот не смог спокойно пройти. Так, надо будет. Блин, не вагай, пожалуйста. Так, чё? Бойтесь его, легендарный Забанчарский, который обратно упал. <laughs> я думаю, вам игра понравится, если кто-то в нее до сих пор не играл в 2023 году. Ни в первую часть, ни в СУЖ, ни даже в Блэк Мезу нафиг. В Блэк Мезу обязательно рекомендую всем сыграть, потому что это просто полный шедевр. Лучшая Half-Life, созданная фанатами. Вот так вот. Блин, а мне Сурс нравится, если я... Если вам откровенно признаться. Знаете? Испытывая удовольствие от игры. Я не знаю, что так многие засрали. Сурс. А... А как гранаты получить? Это взрывоопасные бочки? Или нет? Сейчас проверим. Надо проверить. Слушайте, ну если там гранаты лежат, то это место как-то определенно можно открыть. Вот, блин. Слушайте, похоже, нам придется ставить гранаты, потому что ученые лазать по лестницам не умеют. Ну, я что услышал, что ученого какого-то убивали. Не знаю, слышали в это или нет, но тут, короче, беда была. Беда пришла в черную мезу. Я звук музыки погромче сделал, чтобы yeah. вы тоже наслаждались это. О, снова здрасте. Organic... Ты не пойдешь со мной? Не хочешь с нами за компанию? Да и ты сейчас не пойдешь со мной. Вот видите, как ограничен искусственный интеллект напарников. Ты, по... ты падать будешь туда? В дырочку? Не хочет? А я пойду поплаваю в канализации. Во многие игры добавляют канализации. Как, блин, мне графоний очень сильно нравится. Это я честно скажу, признаюсь. Игра просто топчик. Даже сурс-версия. Мне плевать на всех хейтеров этих. Я люблю, как всегда, недооцененные игры. Так. Куда, куда, куда, куда, куда? Ой, господи, я уж подумал, все. Ты тут будешь. Он здесь будет, он не хочет с нами идти, потому что он потому что он беспомощный ученый. Что, кстати, интересно, э, надумает э, ли Рус Александр Геймс и его Про после моего прохождения Half-Life'а, там, тоже как бы эту игруху пройти? Или что? Не знаю, посмотрим. Что-то хиткрабики у нас тут застревают. В это время мы едем вниз, и они вот сыпятся. Все в воду падают. Да мне можно даже по ним не стрелять. Они все в воду падают, тупо. А в воде они умирают, смотрите. Это какой-то смех. А никто меня... Я нашел удобную позицию, друзья. На краешке стою, и... На меня ни один хиткраб не может это... Напасть Но, блин, их тут овер дофига сейчас Ну, ладно, ломик Против лома не, нет приема Давай, давай, давай Нападайте, нападайте, нападайте Давай Опа Блин, не успел Интересно, сколько в этих медстанциях всего здоровья? Как бы? Я не считал особо Может, где-то 60 Ой Ты тоже себе домик нашел? Хаундач. Ну. Так, интересно, что это за внутренности у них? Так, сейчас, так развернуть Тут у них кишки какие-то зубы. Похожие на пули, кстати, да, на, на пули торчать. Я не знаю, почему мне это интересно. Ну-ка. Сейчас затронем его. Ну. Недостаточно? Вот видите, как он это атакует. Теперь вы узнали, если что, как он нападает. Ящики мы с вами все ломать будем. Из них ценные вещи выпадают. Особенно учитывая, если это Half-Life. О, а если я в воду упаду? О, а, меня тут... О, чё? Еще хиткрап. Где? А это что-то умеет плавать. Смотрите, особенный какой-то попался. Блин, нафиг закончилось Я вроде хочу столько всего рассказать, а как туда попасть Ой, блин, зря ящики сломал раньше времени Ну ладно Слишком жирный был Я уж испугался, что я тоже упаду Блин, капец. <смех> <смех> Уже, блин. Пугаюсь. Так. Так, интересная локация, слушайте. Не, по не припомню такой вот Мези. Так, это сюда, значит, мы пойдем вот, вот сюда вот. Или. Она... Ой! 17 хп! Ну, слушайте, умирать-то. В начале игры это слишком стыдно будет. Поэтому давайте поищем. У нас, у нас тут, что, диски есть? Помните такое? Ух, диски. Сейчас они вышли из моды. Да, не могу в это поверить, что... Дискеты и диски, Все. Сейчас флешки постепенно выходят из моды тоже. Так это я, похоже, тоже зря раньше времени не открыл. Потому что там у нас следующие противники... Бусквиды называются. А это барнаквы. Может вы их помните? Они, короче.. На их липушку! На их. Блин, веревку. Как это называется? Присоска. Натыкаешься, и они тебя зрать начинают притягивать. И не только тебя, всех вообще NPC в игре. Вот это боусквид, если что. Я знаю имена всех врагов из Half-Life, поэтому, если что, я прошаренный Half-Lifer, друзья. Я фанат серии. До сих пор жду Half-Life 3 и дождаться никак не могу, потому что Разрабы сейчас делают Counter-Strike 2. И до этого Dota 2. CS-GO. Нахрен делать новые игры, да. Ну, они вот выпустили Half-Life Alex. И сказали, что, возможно, их Half-F3 выйдет. Ну, как бы, посмотрим. Зная их лентяйство, что-то не верится даже. Потом, что? хочу сказать. Тут главный разраб Портова говорит, что пока он... Это... Не постарел и имеет силы делать игры, он тоже хочет сделать Portal 3, следующую часть, я слышал новость. Я, блин, пипец как обрадовался этому, Хотя я и не фанат Portal, и не фанат головоломок, но это просто отличная новость, нафиг. Это, блин, наконец-то они возьмут себя в руки и сделают хоть что-то за впервые за столько долгое время. А чё, а Counter-Strike 2 это просто CSGO на Source 2. И все. По сути, это не новая игра. По сути, просто движок перенесен на Source 2. Как это было однажды с Дотой 2, если что, интересный факт. Дота 2 на движке Source 2 сделана. Когда она только выходила еще в бета-тесте, она еще на Source была сделана на обычном. На котором я играю в эту игру. как жаль, противников расчленить нельзя только. Я вот помню, в Half-Life 1 это можно было сделать. Это. ностальгию испытываю, но правда вот не совсем такую игра совершенно другая для меня играется не сильно привычно, потому что это Source. Вот кто-то, знаете, я однажды сражался с, с чуваком однажды в интернете. Он писал, что первая мафия, которая первая мафия, которая оригинал, а и Half-Life первые они вообще не играбельные игры. Я ему доказывал обратно, что я вот это Типа играл Все нормально играется, Все фишки используются в современных Играх там, по сути Перетаскивание ящиков, допустим Хотя я чуть-чуть преувеличиваю, но Короче, как-то спорил я переубедил Нет, не переубедил его, <laughs> сорян Я вообще Спорить ненавижу Спорить это плохо, друзья, запомните Если что Спорить это очень плохо Слушайте, кстати, мне казалось, игра более насыщенная в детстве, чем сейчас. Ой, я помню этот нафиг момент. Что-то игра вагает, когда сохраняюсь. Смотрите, сейчас дебильный момент будет. Я хочу попытаться спасти. А, это не, не, не тот еще момент. Смотрите, оба, Током шондарахнула. Током. Все. Супер. Беги! Его с Хаву Барнаку. Ой, нафиг. Сюда пока не пройти, нужно отключить электричество. Мы это с вами, мы этим с вами сейчас займемся. Нифига их тут. Всех убил. Через... О, тараканчики! Тараканы, тараканы, тараканы. Совсем про вас забыл что-то. Надо их подавить. Они иногда звук издают, слушайте, когда я их это давлю, они так пи-пи, как мышка, говорят. Ой, стоит энергию сначала отключить, лучше потом уже пойдем сюда. Кади давай сюда. Стараюсь развлекаться как могу, если честно, друзья. Так. Че, где тараканы? Я их слышу. Я слышу, как они Ни хрена себе. Э -э ладно. О! Там что-то есть вроде. Ну-ка. Ну блин. Не знаю даже, как. Я не думаю, что я туда смогу попасть. он... Пока меня уже это притянет, притянет к себе, он меня сжирать начнет. Я типа выпрыгнуть смогу. Потом ладно хренеть их тут сколько, конечно. Ну, слушайте. на на на на на на на на на на на на Или так можно сделать. Так-так-так. Ни хрена их тут сколько нафиг. Просто в шоке от количества тарканов. Ой! Вот попался в ловушку Джокера. Блин, ладно пофигу. Нет, шучу не пофиг, мы сейчас это исследуем локацию и это, короче, убьем его. Еще один. Нет, спасибо, я на такой уже не клюнул. клюну. Чем Тарканов не топчешь ученый? Че тут стоишь, Гордон? Он все-таки со мной пойдет. <связать> О, тут еще один был. Ищ И, э, э, Их двое стало? Слушайте, мне кажется, траканы тут бесконечные. Четыре уже! Ну, слушайте, это капец какой-то. Я только зря время потратил. О, в лифте. Вот сейчас звук был писк такой. Не знаю, слышно было или нет. Ну блин, это пустая трата времени была, я тогда вырежу, как я их убивал. Нафиг надо. Хронометраж таким бредом затрагивать. Куда ты пошел? Стой тут, я сейчас вернусь. Я сейчас сюда тайником пойду, ученый. Вот в Half-Life э, свабиться тайниками. Их тут овер дофига. Это не, сек это не секреты, но тайники. По сути. Хиткрабы, Охранники тут. Тараканы, о, сейчас списк был. Не знаю, слышно это или нет было. Опять еще один, все, все вроде. Они сбегаются на это, на трупы там, на всякую падаль такую. Эти тараканы, как я их ненавижу просто. Как и всех насекомых вообще ненавижу. Ну там, ладно, допустим. Божьи коровки еще нормальные, они трю поедают. Стрикозы тоже они хищники. Че давай открою? Или ост... а нельзя? Ученые, сорян, но мне придется себя тут оставить. А? Кто просился? Кто на смерть хочет? Мимо нафиг. Вот я еще, кстати, не договорил. Вот вроде для Half-Life сурса тоже есть этот. А... А Дон, ш... с... ну, ломай, ломай, что не помогаешь. Чего? Чего вообще происходит? Вот надо было сразу так делать. Если честно, в, в детстве мне эти зомбаки немного жуткими казались. Все тут сломал нафиг. Какой наглец. Сам чинить будешь. Да? Хиткраб или ученый? Ой, опять тарканы. Кстати, Half-Life 1 быстро так проходится по сравнению с вот Ой, нафиг. Ой. Опять сюрпризик. Тараканчики бегают, но тут загруз... <смех> тут прикол в чем? Загрузка уровня. И когда я так буду гнаться за тараканами, я а не это... Загружать уровень буду. Все? Убил этих? Ну, вроде... Да, один остался. Вот он. Ты че такой... Слышь, ты че такой резкий, А? О, я помню этот момент еще с детства. Смотрите. Спас тебя, дружок. Че, сам не мог справиться? Можно охранника теперь взять с собой, если что Так. Ой, не хотел это тратить. <uyorum> это важные салфетки такие. Забавное выглядит. Вот иногда с ящиков тут, вот видите, гель выпадает, материнский плат, гачные ключи, вот поэтому я ломаю. Я помню, это еще с детства просто нафиг. У нас, кстати, у дробовика, а, это, двойные. он может... Ой! Какой хитрюга, а! Он под двойной выстрел умеет делать. Okay, Пойдем, нечего тут одному шныряться. Все? Так что-то, еще что right Блин, и вот смотрите движок слушайте, такие вот такое э, отражение небольшое свет и, и присутствует на полу в, ори... в, в оригинале этого не было. свеча как в, а в Блакмезе не было всех этих тараканов? Удивительно О! Пасхалочка! Доктор Ньюилл! Вы помните Гейба Ньюила? Вот это его фамилия Прикольно, прикольно Ау, ау, ау, ау Блин, больно в ноге Я, я опять хиткраба слышал Кстати а? Таракан ползать под водой. Что? Что? Это как вообще такое возможно? А нафиг я сюда полез, если мы потом отключим электричество? Фикс. Блин, кошмар какой. <связок> я я что-то как-то что ли неправильно в поп играю. А ч я парюсь? Слушайте, я отключил. Это свет в здании И сейчас могу по воде ходить Кстати, я что-то... О! хит в вентиляции Смотрите В вентиляциях даже небезопасно, Потому что тут хит-крабы эти Ф а -а -а -а! Farm... Я не знал этого Мне капец, сколько хп снесло Но зато это будет Небольшим Небольшим Усложнением Ой. Так, стоять. Не рыпайся. Подожди. Сюда иди. Ой, опять know, Таракан. Слушайте, мне кажется, они респавнится. Вот. Вот охранник закрыл дверь. Я ее открыть сейчас не могу. Поздравляю, молодец. Опять Таракашка. Таракашка, букашка и какашка. <laughs> Простите. <laughs> Как-то рифм хотелось сказать какую-то. Типичная фраза Вега сошел. О. Еще раз открой, пожалуйста. Охранник. Дверь открой, пожалуйста. Блин, да. Дверь открой, пожалуйста, прошу. <laughs> Почему ты меня портишь прохождение? Давай, открой. Блин, ну нафиг. Нафиг ты закрыл ее. Сейчас она не открывается. Вот сейчас, кстати, дверь нормально откроется, и ни один охранник не ее не закроет. Видишь, я себе лишил прав некоторых. Да и пофиг, <ruflope> ладно. <Genie r dissident> <nivelache> Отличный, ты напарник, спасибо. Меня это... Костюм говорил, что в меня морфин введен. Еще. Поэтому... Это чтобы... Я не умер <свист> Куда пошел? <свист> Все Отлично Ну блин, мне пока Мне пока нравится тут Какие-то буквы написаны, посмотрите Ви, в... Это... А, не задом наперед, это перевернутый Я не знаю, как на видео Как там с яркостью обстоят дела Но звук <свист> Вроде нормальный Смотрите Он спрятался. Тут, ну, короче, турелька. И она могла убить ученого. Нет, нет, нет. Фух. Успел. Но меня турелька уже один раз убила, нафиг. Уже погиб. Ну ладно, это было очевидно, если честно. Вот он спрятался. Негр. Не видно тебя, ты мастер Стелса. Он еще здоровается. Вообще, можно было э, отключить эту турель просто вот. Подойти, подойти сюда... И все И турка отключена... Как бы... Видите... Так, это куда? Это... то мы забираем с собой... Я хочу ящики сломать... Еще от, от Сурса... Вот из Half-Life 2... Вот достались вот эти вот текстурки... А, как вы видите... Они сли слишком не вписываются в игру... Я бы даже сказал... Текстурки достались из-за Half-Life 2. Нифига Иф... Офигеть их много. Ох уж эти хит-крабы. Единственное, что я скажу, что музыки часто не хватает. Тут. Что-то как я заметил. О, пойдем. Вместе. В... В компании веселей будет. Только.. Только что насчет тебя, слушай. Я не знаю, как эту дверь открыть. I have a bad about this. У меня плохие предчувствия, говорит. У меня тоже, чувак, у меня тоже. Особенно для Half-Life 2 Звуки с Half-Life 2 Ну, вообще, эта игра вышла на, пол ой, на полгода раньше, чем Half-Life 2. Я не помню, в каком году она... А, в году 2004 вышла. А вот дата, месяц я не помню, если признаться честно. Поэтому звук завагал. Поможем. А, все, справился. Ученый, пойдем. Yeah, В компании веселей будет. Mm -hmm. Все. Да вы да ну, то вагает нафиг? Кто-то говорил, что... Хафлифи, не П -п плохая оптимизация. О, здрасте. Тебя тут нету, да? Ну я понял намек. О, это откройся. Поможем ученым. Мы им не помогли. Вот это шок, конечно. Шок контент. О. Нифига телевизор какой. Вот посмотрите на эти технологии. Вот. Таблица Менделеева тоже. Как вы видите, только она слишком ни низко детализирована, несмотря на то, на то что ее детализация стала лучше, чем в Half-Life первом. Так, надо сейчас как-то. Когда... Вот, видите? Двойной выстрел на правую кнопку мыши. Я хочу сохранить всех напарников. Я не хочу, чтобы напарники умирали. Это будет такой челлендж тоже для меня. Сам дай нафиг. Ну, спас 12, это имба. Имбовейшая. Топовая. Топовий, топовейший дробовик в любой игре. Он лучше просто. Такие странные бормодания Черт, они ученого схавали! So sure we Чё, пойдёшь с нами? Yes. Let's go. Да, пойдет. Он ответил на мой вопрос. Ученый ответил на мой вопрос. А, это по скрипту, или не по скрипту, слушайте, я не помню. Ну-ка, сейчас. Нет, не по скрипту, это просто физика, тело такая. Если бы в такое в Half-Life 1 увидел, то это было бы по скрипту Если что mm -mm -mm -mm. О, прикольно Опять это заезженная фотка земли, в который раз ее видим С такого ракурса Если что Опять это Декабрь У нас действие в декабре Происходит, Ну вот какой год в игре, если честно, все пользователи до сих пор гадают, нет ответа на этот вопрос Но это где-то между начало 2000-х годов и до 2009-го, где-то вот так вот располагается Но все знают, что Portal 1 происходит сразу после... Нет, нет, не сразу, а совместно с первой half life а. С первым half life Если что Действие первого портова. Если Что? Completely... Нафиг пошли просто. Так стоим, стоим. Тут вы видите веревочку. Захотите дернуть и попрощайтесь с жизнью. Не надо такое трогать. So, Пойдем с нами Вот Блин, единственное, что Ну все, пошли Единственное, что мне не нравилось В Блэкмизе, за то, что напарники Отказывались тупо идти Вот этот вот э, чувак в Блэкмизе Он стоял тут и не шел со Соответственно Так, облажались Или нет Слушайте, хорошо вы справились. Я говорил, охранники очень точно метко и метко стреляют, поэтому, блин, это просто шедевр. Хорошо, хорошая команда собралась. Видите что? Каждый распределяет какого врага он будет убивать. Так, сейчас. Я этого убью. Я его убил все-таки, видите? Эх! Ну знаете, в, ни в Blue Shift, ни в этот Aboriginal а форс я не играл. Спасибо. Смотрите, какая командочка у меня собралась. Три ученых. Но ученые лечат тебя только когда у тебя там, по-моему, 25 единиц э, здоровья осталось. Вот еще один охранник. I hear troops are coming in to save us. Он сказал, это типа, выбирайся что-то на поверхность, как-то так. Что ты тут делаешь, выбирайся на поверхность? Жесткоус, нафиг. Так, вы пока там оставайтесь. Я за вами приду. Все. А, а в чем заключается данный тайник? Знаете, как бы еще вот вроде я это видео и предыдущее, кстати, записываю 9 апреля, если что. Но у меня смена выдалась немножечко неудачной, потому что я на территорию завода пропустил э -э каток. Вон они идут! Рава! Рава идет! Армия! Киткрабы! Стреляйте по нему нафиг. Не всех же врагов, врагов не убивать. Вот казалось бы, кстати, заметьте, для чего эта стенка нафиг тут нужна. Тут нет ни двери, ни вентиляции, как тут она оказалась вообще, хрен знает. Точнее, не стенка, а потайной проход, откуда тут хиткрабы появились. Хрен знает. Блин. Кстати, ну. О! Прикольно. Прикольно. Не ожидал, не ожидал тут оказаться. Все, гранаты у нас теперь появились. А, я их слышу, они там бегут. Вот они. Моя армия непобедимых клонов, если так посмотреть, да? Три клона и три ученых тоже клона, кстати, которых мы видели ранее. Да тут, просто игра старая, никто над модельками париться не, не стали Типа... Технологии тогда не позволяли делать такие... Много моделей Ой... Вы слышали мяуканье, когда убили этого, глусквида? Он, если чё, это типа кот такой Типа инопланетный кошак Вы серьезно хотите сражаться с моей армией? Ну удачи вам, хотя нет, удачи врагам жевать не надо. Так, только, пожалуйста, никто не застревайте. Я это крайне надеюсь, что такое... что таких ситуаций не будет. Вот еще, смотрите. В принципе, за меня все сделают охраны. Вот еще хиткрабы. Ну, блин, конечно... Вы видите, как они разносят хиткрабов? Хиткрабы еще упасть не успевают, как тут они их убивают. Поэтому круто все, друзья. Просто круто нафиг. Ну, в блокмеза вообще игра... Если еще, кстати, интересный факт. Интересный фактик. Зомбаки едят... телом. Живот у них, видите? Разрез такой. Они те вам едят. Они в, у, в, в органы ложат, в другие органы нахрен. Mm. Че, кто-нибудь откроет? Три охранника, как бы, три ученых. Кто-нибудь имеет доступ, нет? Никто не имеет. Тогда пойдемте отсюда. Че, нам тут толпица. Надо сбегать с черной мезы нашей. Слишком черная. Что ж... Негры умирают даже на работе. <звы> Еще звуки такие забавные были. Пойдемте, пойдемте. Не застреваем, не застреваем. Б... А багов там мы, кстати, по сути, не так уж и много обнаружили, да ведь? Если так, если так посмотреть. Вот, они животом едят. Ой, какая... Страшающая музыка. А оставшийся где? Они там остались. Ладно, пофиг. Я помню, кстати, это место. О, здрасте. Где, где, где? Где он? Моя армия союзников здесь, подписчики. Она никуда не девалась. Куда этот негр убежал? А, не негр. Вот, убили. Так. Right. Пойдем со мной, увидишь ты. <laughs> просто, просто топчик. Я даже не знаю, что можно еще придумать. Опа. Раз, закрыл. Опа, открыл. Так, это можно сломать. Нафиг надо. Мясо. Кому нужно мясо, если есть вегетарианц? Так, аккуратней, пожалуйста, хорошо? И в мясе не застревайте. Я, если че, весь урон буду принимать на себя стараться. Так, это мы, кстати, не зря подвинули. А, куда ты поехала? А, что? А! Оно двигаться будет. Кстати, патроны у нас на валом. Игра много патрон нам будет давать для сражений. В принципе, вот я за это обожаю Half-Life вообще. Просто тот not... Все разрушается. А то разрушаемости в новых играх маловато, если честно. Ой, вы видите, сколько... от кого-то скелет Ух... Страшно, как. Страшно так, как страшная игра. Be... Так, а чё? А по сути а, напарником потом куда идти? Слушайте, армия бега сошел, похоже, всё. Блин, я думал, вы друг друга хотите убить. <laughs> армия бега сошел, расформировывается. Так сказать, нет, я передаю это тебе, а, to to Иван Михайлович. Так You're вот, terrible. буду его звать. Что? Oh, О, been... oh, смотрите! Спасибо, видите? Эй, а что от тебя не принял? <laughs> не принял. <laughs> Кстати, а, Блин... Я, если честно, немного понять не могу, как все это работает, вся эта механика. Так, это мы закрыли с вами. Потом, тут... Тут не надо ничего закрывать, нет, не надо. Идем сюда. А в вентиляцию-то как попасть? Сюда. Так, можно? Пройти, Нет. Я, конечно, передал управление другому начальнику. Это Миха... Ива Ивану Михайловичу, да, или как его там назвал. Но это не значит, что вы должны меня гнобить сразу. Я ж с вами целый путь прошел на К сожалению, наши пути расходятся. Вы пока здесь побудьте, если что. Если найдут путь, то мы с вами снова продолжим. Кстати, мне надо секундомер включить. И вот поэтому, знаете, вот так вот и развлекаемся в игре, что... Ну, напар с напарниками ходим туда-сюда. Так. О, да, прикол. Смотрите сейчас. Вот. А в Бакмезе совсем другие головоломки. Бакмез вообще отличается. Вот поэтому я ее позже пройду, если вам серия Half-Life понравится. И то, и Бакмезу пройду, вы увидите столько различий. О, они сами открыли! <смех> прикольно, не совсем беспомощные напарники. Прикольно, прикольно. Вот нефиг тебе делать было. Бойцы! Я понимаю, что вы со мной хотите, но, блин, я не вижу входов, куда вас можно отправить. Поэтому я одинокий волк продолжу дальше странствовать и развлекать там у не пройрус Александра. Сейчас никто другой не смотрит. Лайми меня мог смотреть, но я ему сказал, что у меня нет времени на его видосы Типа тоже он Начал такой смотреть Меня Покомментно Ну по тайм точнее Потом Попытался у него там Какую-то серию по растениям против зомби какой-то мод говяный посмотреть Не понравился совсем У него игры какие-то, блин Вообще не могу понять Откуда он их доходит Вообще, дерьмо какое-то, если честно, я скажу. Половина игр его на канале. Ну, расстраивается, нравится, пусть играет. Я, чё, судить-то не, не буду ничего. И вот, короче, он начал там посмотреть меня, смотреть. Я тебе там пишу, там целые серии смотрю, а ты ко мне не заходишь, там, типа, то же самое не делаешь. Я такой написал, что... Ну как бы у меня времени нету на видосы Я странненько тут Рус Александра до сих пор не все серии посмотрел Дайн Light the following до сих пор Ни одна серия не просмотрена пока что А может к этому моменту я, я уже посмотрел, не знаю К этому моменту Так Себя убиваем нахрен Ученый, ты куда? Ничего себе Hello хай а ты ни хрена себе чуть сделал слушай так можно мне вернуться it? за своими напарниками значит напарники напарники помните меня наша армия еще в силе так что пойдемте даже про негров не забываем пойдемте пойдемте друзья и про тебя тоже иван михайлович ты думал, я тебя тут брошу? Нет. Естественно, мы снова начнем беспределить против инопришленцев. Это офигеть мне, какая армия, слушайте, мне... Ебать нахуй. А как... А, а как я вас выпущу? Мы же в ловушке, я, мне придется опять через вентиляцию, блин, а они по сути потеряли, типа цели их надо вот What? снова right вставлять, go. ну капец полный. Yes. Ну капец. Если бы я напарников оставил здесь, то... Мы бы с, с ними пошли. Так, я не знаю, что ты болтаешь. Я тут охранников потерял. кучу трое человек. Они остались там мерзнуть. Они в ловушке, тупо. А, а, они реально в ловушке, по сути. Слушайте, я... Капец, какой плохой лидер. Они, ост... они остались вместе, из которого они выбраться. Кроме как... Через это... Через вентиляцию. О, Джимен! Yeah. Здрасте, а ты что тут делаешь? Ты за мной следишь? Как дива, кстати? Пока с нами не разговаривает. Так, он вот стоит, видите? Right. А сейчас получилось спасти. Не бойся, все нормально урать right, все <laughs> ну uh, в любом случае it, uh, их напарников пришлось бы оставить в этом <музыка> здесь здесь потому что они прыгать не умеют <музыка> ну блин они там просто в ловушке не знаю они допрут ли <музыка> это ну, сами через вентиляцию пройти. Хрен знает. Они же видели, как я все это делал. Поэтому будем надеяться, что у них все получится. Ты не удержишься так долго? А тебе помочь? Он упал. Упал? Я тоже! Во! Получилось. Правда, несколько раз упал. Немножко подпрыгнул. И попали сюда. И чё? Нифига, конечно. Вообще-то загрузка долгая была. Вы встретили неприятеля. Так-так, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Ой, блин. Давайте я, кстати, покажу кое-что. Смотрите. Тут, во-первых, у... капец как сильно... Утащили. Это взорвался. Но я сейчас попытаюсь предотвратить этот случай. Эх... Надо, блин, ученому помешать умереть. Помешать умереть надо. Я хочу, чтобы он жил. А, вот он где. Спокойно, спокойно. Спокой... Да что ты куда бежишь? Слушай, ты куда бежишь? Ч ⁇ ты хочешь? Ученый. Тебе мало что ли умирать. Ладно. Сейчас, короче, исследуем эту локацию. Смотрите, что у нас тут есть. Ну, охранника утащили. Я вам это должен был показать. Этот момент. Если я не показал, то я дебил, значит. Блин, одного процента не хватило, чтобы 100 получить. Опять искры какие-то. Так, интересно. А тут нету этой кнопки. Ну-ка. Ладно, слушайте, продолжим уже в следующей серии. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.